Кажется, нашли мы с Вороном место. Прур, стой! Где лось с ума сходит? Все в округе заломано, да, ворон? А по следам жизнедеятельности-то тут лосята ходили. Все заломано разной давности. Трурр! Стой! В общем, в общем, хорошее место. Пометим себе в навигаторе в голове. Идем с вороном по следам лося. Еще где-то один след в стороной идет навстречу нам прошел кабан сегодняшний Это, наверное, вчерашний след, скорее всего так, вот они пошли, теперь бывает. а кабан вроде как сегодняшний так, что вот так вот тут так, а вот кабан пошел обратно, видимо уже кабане след. Короче, идем мы по следам лося и кабана уже. Они, наверное, в паре ходят. В паре, в тройке. Последний шел лось. Значит, кабан. Свежий след все-таки был в другом направлении. Так, ладно, идем мы дальше. Едем, то мы на одно дело с вороном, как обычно, на доброе. Чё, тропы, тропы, тропы Ворон себя ведет беспокойно Так как, походу, тут кабан Да, Ворон? Прям свежего такого следа мы еще не нашли Но судя по реакции именно Ворона это нифига не лось тут пахнет. Эти вот тут следушки есть лосинные. Но сейчас в кусту там пень была, я уж проехала, не стал снимать. Весь развороченный. Местность вот такенная. Может быть, тут друг Винни-Пуха. Потомство будет выводить. Теперь не знаю, где нам выехать-то лучше. куда-нибудь завернем. Ага, это, видно отпечатки кабани. Вот он, Кабани, отпечаток, пошел он влево, мы пойдем вправо, не надо нам причаться. Впереди опять какая-то непонятная дорога. Прям, прямо вот свежайший кабани след. Вот он шел влево. Ну чё, ворон? Что, ворон скажешь. Ворона мы идем по следам сибирской косули. Вон они, косули, впереди стоят. Да, Ворон? Вот так вот на них тут все. Причем облаивали меня, облаивали. И в итоге это остались в лесу или это другие. Сейчас мы выберем место, хорошее, вот осинка лосиком сгрызена, там еще впереди одна. Сейчас мы тут покружим и выберем место. Это вот тут вот косули бегают. Вон хала. Ворон, не толкайся. Попробуй поближе подойти. Хоть и так близко. Э, ну ты, блин, куда полетела-то? Ладно, за ней туда уже не пойду. И так видно было. А мы сейчас не можем с вороном, с местом определиться. Вот такая вот местность. Местность, местность. Там вообще какие-то карагащие карагазии деревья непонятные мне кажется а может и осина такая так что вот так вот, вот ходим ищем тут уже кроме признаков косули вроде никого и не видать а хочется разнообразия Так что сейчас посмотрим и может быть еще куда кружочек дам, или сторонку маленечко отъеду. Широкий лес. Так что вот так. Ну что, в общем не знаю, мы с Вороном ездим, ездим, ездим, ездим, все нам нравится. И не понять где делать. В общем тут как бы туда направление, туда, туда как-то вот так вот еще туда есть тропинки, как бы и тут много следов набегано и чуть-чуть в стороне тропинка есть и тем краем есть <пускай> так что вот решил, наверное, у меня на те березки сейчас снегу еще в кустах, а вот мне как обычно сапог скрывает здесь есть атласиные следы же и недеятельности нынешние как тут с водой будет весной неизвестно но раз березы растут значит значит растут да ворон так что вот так вот вот этот бугорок у нас будет Возможно солонец, а возможно и ничего не будет. Так что попробуем, смотрим. Лишним точно не будет. Так что вот так вот. Соли у нас немного, 10 килограмм. Ну хотел я изначально все-таки что-то осиновое выбрать. Но как-то это мне место больше приглянулось. О, соль ядированная. Так что будет манить запахом не вся такая тоже такая же быстрее найдут на да, Зверь найдет, потом как снег растает приеду сюда далеко, сейчас не, не получится ездить. Посмотрим на следы пребывания тут зверя. Меддых потом сориентируемся куда-нибудь другое место. И такие уж это большие затраты 10 килограмм я сейчас привез всего уже вот я в 2020 году где-то около 40 даже наверное 550 наверное я уже высыпал. и что-то я думаю блин еще надо мне два мешка планов много так что вот так вот Все, будем думать, что зверь тут будет. Да, он денется. Не в этом году, так к следующем. На основном салонсе, про которое большая часть съемок тоже года два практически никого не было. самому найти, но сейчас я выйду для каких-нибудь ориентиров чтобы потом запомнил какие-нибудь ориентиры возьмем и все вот так вот вот он, красавчик мой ну все, что дорога еще будет зверя включусь Ничто такие вроде рожки будут. Да, ворон? Судя по тому, какие уже выросли.